Всем привет, с вами я, Воли, и в данном видеоролике я хочу рассказать все, что будет в третьей главе Poppy Playtime. Присяжитесь и приятного просмотра. Ну, начнем с того, что показали разработчики в трейлере третьей главы. А именно нам показали и рассказали всего одну важную вещь. Нам раскрыли локацию, где будет происходить третья глава Poppy Playtime. А именно в детдоме на колесах. Как бы странно это не звучало. Скорее всего, третья глава будет связана с игрой Project Playtime, так как обе эти игры будут на одной локации, а вот временные рамки этих игр будут отличаться. В Project Playtime мы будем играть, скорее всего, когда локация будет все еще рабочая, будут ученые, будут исследования, будут проекты, а вот мы попадем туда, когда корпорация уже пустая. Именно там, скорее всего, мы уже и встретим наш любимый цветочек Дейзи, а также, возможно, мы еще увидим Кисси Мисси уже на новой локации. Кстати, не исключено, что именно Кейси Мисси притащит нас с разбитого поезда в детсад. Что же по поводу прототипа? Я считаю, что прототипа там не будет, так как я считаю его финальным боссом абсолютно всей игры, который медленно и постепенно собирается в одно огромное сознательное существо, так что вряд ли нам покажет его так рано. Но когда же выйдет третья глава? Ну, точной даты у нас пока что нет, но мы знаем, что это будет 2023 год. И это лишь мое предположение, но я считаю, что игра выйдет где-то к лету 2023 года. Ну а как она будет на самом деле, мы узнаем позже. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, с вами был я, Воля, всем удачи, всем пока.